Здравствуйте, друзья! К утру 28 мая ситуация на фронтах существенно не изменилась. Идут, как говорится, бои местного значения, но с далеко идущими последствиями. В Николаевской области механизированная группа ВСУ при поддержке более 10 единиц техники пыталась проводить наступление в районе Давыдова-Брода, но потерпела неудачу, была рассеяна, и часть оставшихся вооруженных сил противника оказалась в оперативном окружении у Брускинского. В Харьковской области противник щупал нашу оборону, но тоже неудачно, в общем, потеряв несколько единиц техники и несколько десятков человек убитыми, отступил. И тут бои в районе Новоселокки-2, Водобахматовки, Нью-Йорка и Красногоровки. У наших войск большое продвижение местами на 1-2 километра, в остальном ничего не меняется. Продолжаются бои в северодонецке. Добровольцы из Четни взяли под контроль всю линию соприкосновения в этом городе. Об этом сообщил Кадыров. Сомневаюсь, что это реально, просто потому, что слишком много различных частей, различных подчинений действует в Северодонецке. Я же понимаете, это не только мотопехота, это артиллеристы, ракетчики, разведчики, авиация, артиллерия. Но, тем не менее, эта новость вряд ли обрадует нашего противника, а удар по морально-психологическому состоянию не менее важен, чем удар на поле боя. Тем более, что там уже все настойчиво, речь идет о том, что вот с дня на день будет отдан приказ об отступлении. Один мост уничтожен, остальные повреждены, но тем не менее шансы хотя бы вплавь уйти в Лисичанск есть. Тем более, что угроза окружения Лисичанска не просто сохраняется, она увеличивается. И отход оттуда тоже затруднен, потому что основная трасса снабжения перерезана на Солидар. Остается трасса на Северск, ну а там сложно передвигаться, скажем так. Ну, а тем временем в ДНР завершено расследование преступлений двух британских наемников и одного марокканца. Им грозит смертная казнь, которая в ДНР есть. В целом сообщалось о том, что за три месяца боевых действий было набрано порядка 20 тысяч наемников, которые изъявили желание воевать на Украине. Далеко не все из них поехали туда. Очень многие вернулись. Мы репортажи эти регулярно видим и публикую. Но порядка 7 тысяч все-таки остается. Под статус военнопленных они не попадают. А еще министр юстиции ДНР Сероватко показал места заключения 2511 пленных. Причем 2300 из них как раз созовстали. Ну и чтобы два раза не вставать, раз уж мы заговорили о тюрьмах, этой ночью Порошенко обнаружили на пункте пропуска с польской границей. В его фотографии есть, он пытается выехать в Польшу ну по понятным причинам и немного о других новостях. Администрация Байдена одобрила поставку киевскому режиму реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом пишет «Нью-Йорк Тайс», и она же предполагает, что, скорее всего, речь пойдет об ухудистичных РСЗО «М-31» высокоточных РСЗО со спутниковым наведением, дальность действия которых в зависимости от применяемых боеприпасов составляет от 700 до 500 километров. Ну, ничего хорошего в этом, разумеется, нет, как в поставках любого оружия. Но это возвращает нас к проблеме Змеиного, который расположен всего в нескольких десятках километрах от... Берега, который контролируется киевским режимом. Там активность не прекращается, постоянно совершаются разведывательные полеты, плотно применяются иностранные разведсистемы, в том числе авиация разведывательная, которая благодаря близости к румынской границе действует там вполне активно. На острове распроизложено уже не менее 10 систем противовоздушной обороны, но в случае обстрелов вот такими РСЗО большой дальности оттуда лучше эвакуировать всех. А вот эта фотография из ровно Огромная очередь за бесплатной мукой, которая предоставлена по линии ООН. Если бы эти люди ложились на рельсы, препятствуя вывозу зерна с Украины, я думаю, что поставки ооновской гуманитарной муки не потребовались бы. Но ну, что не маем, это маямо. Но в Днепропетровске разгребают завалы на месте, уничтоженные казармы, и говорят уже не о 10, как вчера, а о 30 убитых нацгвардейцах. Соответственно, мы можно ожидать, что их на самом деле более сотни, не говоря уже о раненых. И еще раз, напоследок, хотелось бы напомнить слова Мозгового. Комбат говорил в 2015 году, что мы воюем с зеркалом, то есть против нас воюют такие же русские люди, как и мы сами, только с повернутыми промытыми мозгами. И это нужно иметь в виду, когда мы задумываемся о том, почему многие, в отличие от теробороновцев Западной Украины, не сдаются, а ведут в окопах войну до последнего дыхания. Ну, на этом все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.